Банде Гурупададандах Бхактавинда САМАННИТАМ Се Чайтанна Прабхум Банде Нитам Саходитам Се Нандананда Нанг Банде Радхика Чаруно Дайям Гопи Жано Самаяуктам Винда Банаману Ванша калпатару в соке па синдве вач. Патитаананг пабуне бхавишнови бью. Намо нама. Муканкаро тивача лангпангунлангхетигрим. Яткепатамангванде параметма нандамадвам. Бриндауиту сиде би Снабхакти-паде-деви-саттва-батвай-намо-намаха Нарая-на-намаскитта-нарун-чаива-нараттамам Девиң-сарасватиң-вясаң тату-жайо-хо-мудират Саңкерта-не-кісна-катопаде-сна Гаури-я-патрасы-прақаса-не-ча садануракта гұру бхакти Бхакти промодакш jagodarun дейям сада паривабак нам авишто падам сива вирачнутам сараньям битати чаруна Биспуре жить, так и мы пьем обводушва дарши. Пуруна кипам каруш. Шри Кришна Сиадвайта гададар сивасадий гаурабхакта биндар. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Рам, Hare Рам, Рам, Азану ламбита бужоу канока, бодату шанкитаной квитароу камала, ятакшоу вишам бароу дижавароу жугодармапалоу, банде жагат приакароу, карунаа бодароу, Харе Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Сура Бхаванурупе нсаданаранам Ганга таранграмания жатха калапам Гаури Бааги-са-жу-со-бадане я сча ча твам Кришна Hare Hare Krishna, Krishna Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Яно Яно, Шакрасинад, Вимухош Дайван, Адхармасила Шасудхиташа, бхатани бхаббьяни жанадхана са кришна двиму ка са Адхарма-силас-са-судхи-та-са Ану-грухай-е-хо-чаранти-ну-нам Бхатани-бхаббьяни-жанадхана-са Горья-гости-пати горья гости пати горья сидханта сарасвати Госвами такур проповедал. Парамахамса Джакат Гуру сказал. Нитянанда Баларам Анантеф пришел в этот материальный мир. Приходит в этот мир в разных формах, как Гуру и Вашнава. Он принимает форму Гуру и Вачнава. И не сходит сюда для того, чтобы освободить обусловленные души. Возможно, ваш Гуру Падпадма пришел в одной форме, мой Гуру Падпадма в другой форме, его Гуру Падпадма в третьей форме. Но, несомненно, что все они пришли из одного места. Пришли от лотосных стоп Нитянады. Другими словами, сам Нитянада принимает формы различных сад-гуру. Мы навеки благодарны Ньянаде Прабу. Я уже много раз говорил, что Баладев Ниттананда сыграл важную роль в творении этого мира. Обусловленные души заняты служением Майя. Они не хотят выполнять служение Бхагавану или Гуру. Они не хотят. Я это They видел на практике. Им нравится служить моим. Но кого винить you в этом? Разве можно обвинять Садгуру Падму, который не зашел сюда, no чтобы освободить you. меня? But, but Или обвинять себя за то, что у меня нет предания, преданности? Джив не нужно заставлять, наставлять в служении Майи. Они естественным образом склонны к этому. И совершенно не заинтересованы в служении Гуру. Или может казаться, что с внешней точки зрения джива совершает севу, служит кому-то из Вашнавов, но если присмотреться к к этому это лишь выглядит как служение или в другом случае yes. если джива вынуждена взять not ответственность not за какое-то служение so она считает, что это слишком большой груз на ее плечах. Крайне редок тот, кто совершает служение спонтанно и естественно. Служение гуру невозможно заполучить силой. То есть служение это то, что может выполняться от сердца. В противном случае это будет не что иное, как карма, поняв славу Гуру Вайшнава и Бхагавана, мы обретем желание служить им. И ничто не может, кроме этого, сподвигнуть нас на служение не знания, ни положения в обществе. Kind of Те, кто по-настоящему хотят a совершать a служение, они готовы ради гуру севы на все, готовы встретиться с любыми препятствиями. No они они не похожи на тех, кто боятся, зап... то есть боятся трудностей служения. Они готовы отдать свою жизнь ради Севы. Но те, кто не Несомненно, что без служения shava, Гуру, Вайшнавам и Нитянанде невозможно преодолеть Майю. Sure Никто не может What сделать этого. Каким бы могущественным Ачари ни казался, очень легко проповедовать всем, но прежде всего нужно проповедовать себе. Прежде всего необходимо исправиться самому, встать перед зеркалом и взглянуть на свое уродливое лицо. Уродливое в смысле того, что оно наполнено завистью. Когда вы полны зависти, посмотрите, то есть, когда вы завидуете кому-то, посмотрите в зеркало, вы увидите уродливое отражение. Так, глядя в зеркало, можно, нужно проповедовать самому себе, рассказывая Харикатху, услышанную от Гурупада Падмой. Если удача будет сопутствовать такому человеку, он сможет очиститься. И нам совершенно не интересно, насколько почетное положение занимает тот или иной Ачария. Что нам важно, так это присутствует ли зависть в сердце или нет. Если она там, его необходимо Решить его положение. Пусть весь мир будет э, почитать его. Но Нитинанда Прабху прекрасно знает все, он не глупец. Первая шлока в Бхагаватам, вторая шлока в Бхагаватам. Говорит. Прежде чем войти в Бхагаватадхарму, необходимо задать себе вопрос, очистился ли я от зависти? Если зависть в сердце, лучше вернуться, иметь в виду, лучше не приступать к этому, и, иначе мы просто потеряем время. Когда мы честно признаемся, Но что remember, мы не лишены слабости, это нормально. Выходит, то есть это не лицемерие. Обусловленная душа может иметь много проблем. недостатков. <сосвязь> Тем не менее, clear, пока сердце честно, чисто, Пока в нем нет зависти, нет мацария, пока вы открыты и честно признаетесь, Гурудев, я полон слабостей, полон проблем, полон недостатков. Это неплохо. То есть главный момент не должно быть зависти. Тогда со временем мы сможем достигнуть высокого уровня, с которого сможем начать Бхагавата jajeta Во всем мире едва ли It's можно part. сыскать пару человек, которые one лишены one. зависти. И лишь эти one. личности пригодны к развитию в Бакте. В материальном мире мере... приоритет отдается старшинству, но в трансцендентном мире все иначе. Шукадев, Госвами, с которому было 16 лет, занял положение спикера собрание многих мудрецов. Преданным невозможно наслаждаться. Преданный не для наслаждения других. Мы часто, часто пытаемся прославиться за счет нашего духовного учителя. Мы гордо заявляем, что получили инициацию от него и ждем почета в свой адрес. Suppose one company going to sell, going to be sell, sold to someone. Then with reputation. Reputation has some money, crores of rupees. Reputation, you don't know. Reputation. The same formula in our material world well applicable. They are using pure Guru Vaishnav and according to that they are using, I am the disciple of that. Предположим, продается какая-то компания вместе с, то есть, с заслуженной и ранее репутацией. Наша дикша сейчас... То есть мы пытаемся заработать репутацию при помощи дикши, когда мы получаем ее у чистого преданного. Все мы хотим пратиштха, все мы хотим славу. Хотим почет. Каждый хочет, Почет, почету свой адрес. Like name, nice business, can... Никто не хочет делать что-то бескорыстное, лишь если он знает, что получит за это какое-то денежное вознаграждение или славу, свой адрес он готов. Что был служить Гаргишардас Бабджи Махараджу? Правхопад говорил, его окружали так много глупых саду. Не саду, не гадяев на самом деле, они окружали его, жили подле него, но на самом деле хотели показать, ну, показать обществу, что они якобы служат этому выдающимся ващнаву Сида Махатми. Посмотрите, какие мы возвышенные, мы служим такому саду. Но говорит, что они даже не преданные, они даже не люди. Их сложно назвать человеком. Бабаджи Махарадж прекрасно знал их положение. Тем не менее, он не прогонял их. И Праввход объясняет, с внешней точки зрения он действительно не делал этого, он не прогонял их. Но в то же время он и не принимал их от сердца. Whatever, также передо мной людям многое могут делать и думать что я принял их но я не принимаю ни искренние намерения This way you see, never татва очень важна Даже Горанга Махапрабху не мог описать ее значимость. Но он часто говорил, что если вы почитаете Нитянанду Прабу, вы получите мои благословения. Нитянанда занимает более значимое положение, чем я, более важен для вас, чем я. И это правда. Гуру важнее, чем сам Бхагаван. Я же не знаю, кто такой Бхагаван. Кто, но кто может показать мне его? Кто может рассказать о моих отношениях с Бхагаваном? Только Гурупад Падма. Если даже Бхагаван предстанет передо мной, прежде всего я должен буду выразить почтение, предложив поклон моему Гуру. И уже затем Бхагавану. То есть прежде всего я должен буду поклониться Нитянанде который при, проявлен передо мной, как Гурупад Падма. Но глупые люди бегут за деньгами, почетом, славой. И совершенно не думают о духовном развитии. Возможно, они приходят на лекции, но в действительности им это неинтересно. Ведь если попросить их поклясться, прикоснувшись к шилограмм Ашиле, хотят ли они Бхагавана, они не смогут ответить утвердительно, поскольку если они соврут, скажут, что хотят, у них появится лепра, они заболеют лепрой и проказой. Вы не хотите Бхагавана, вы лишь хотите что-то от Бхагавана. Хотите что-то, заполучите от Бхагавана, какие-то желания, и вы хотите, чтобы он исполнил их. Кто-то обращается к тантра, мантре, мантрам для того, чтобы разбогатеть, исполнить свои материальные желания. Возможно, в будущем мне придется пойти в ад, но сейчас-то у меня появятся деньги благодаря этому. И неважно, что будет в будущем. Таким образом, никто не хочет совершать Гуру Севу. Бескорыстное служение. You can grow affinity, attraction for that object. Посвящая свою, отдавая свою энергию какому-то делу, вы развиваете отношения с объектом, кому посвящаете энергию, свои усилия. Вы развиваете привязанность к нему. Если вы служите жене, вы развиваете привязанность к ней. Кому бы вы ни служили, вы автоматически становитесь привязаны. Во всем мире никто не может заявить, что он не хочет пратиштхи, даже Брама и Шанкар. Конечно, существует позитивная пратиштха. То есть, возможно, кто-то из них хочет ее в позитивном ключе, но никто не может заявить, что он пратиштхи совершенно не хочет. Патриоты умирают за Родину, но даже там присутствует желание пратиштхи. Даже у них. Существует... Вашнава протиштва, которая важна. Глупое умо то, когда преданные отказываются рассказывать Харикатху, боясь протиштия, бояться говорить, потому что все начнут почитать, почитать его. Правхупат объясняет, что это глупость. Нам совершенно неинтересно протишство материальное. Но мы хотим получить хотя бы каплю пратиштхи позитивной. В лучшем смысле этого слова. Не, не той пратиштхи, которая испортит мою жизнь. Не мирской пратиштхи. Вайшнава Пратишха не может осквернить сердце. Вайшнава Пратишха это та пратишха, которую я принимаю, но передаю моему Гуру Падападме, а он, в свою очередь, передает своему духовному учителю, и так она достигает лотосных стоп Бхагавана. Ведь Нитиананда Баларам источник всей Паратишдхи. Вайшнава Бхагвана присущая Гуру и вайшнавам Пратишдха присуща Гуру и не хотел принимать ее, но она по пятам шла за ним. Слава, деньги, почет могут идти за мной, но преданный не примет ее, потому что он хочет, он рассказывает Харикатхоне для того, чтобы заполучить все это. В то же время, если весь мир восстанет против преданного, он не прекратит рассказывать Харикатхо. Любая пратиштха, вся пратиштха находится у лотосных стоп Но что же мы подразумеваем под этим понятием? Пратиштха по — положение в обществе, слава, почет. Но на санскрите... Tha. Object, this, this, you know, Она это somebody указание is, на что-то вечное, a... но вся мирская пратишка временна. Министры, адвокаты, судьи, прославленные в обществе, хоть и обладают якобы какой-то пратишься, она не имеет совершенно никакого значения, поскольку она временна. Хирани Кашипо, Равана не понимали, что их слава временно, всего на пару дней. Поэтому они были убиты. Но пратиштха Вайшнавов вечна. Если даже Вайшнав хочет убежать от нее, она преследует его, поклоняется ему. Прабхупат Ващнаваке описал все это. Но ну, сейчас никто не заинтересован в чтении. У всех полно других дел, и поэтому ситуация так безнадежна. Как я уже говорил, Нитянанда Баларам изначальная экспансия Бхагавана Шри Кришны Мол, Кришна. Мол Сангаршан. Сангаршан Как я уже рассказывал Сердце Духовного Мира это Вриндаван в окружении Двараки Мадхуры находится Вриндаван Швета Двипа. Именно там Гауранга дал нам полное понимание, что такое Кришна Лила. Итак, Нитянанда Баларам приняли форму Четуру. Этот это как это называется еще один в в приходят из как санкаршан, прадьюмна, анирудха. И уже из этого санкаршана произошли Карандакашая, Гарбадакашая, гарба Горбодр сайта пайодр сайта, се санкса, this слога. So you see, Parvaram Nityananda going to take the form. Finally, regarding vast creation, taking the form of Karananavasaya, second Karanavaya, and from the exhalation of Infiniti Brahmantaka, произошло бес, бесконечный мир и бесчисленные Viraja, от Saira Kashay Vishnu Garbada Gusayi. Garbada Gusayi. Portion, out, himself, 14 word, Впоследствии проявился Кширатакаша и Вишну, и Бхагаван проявился в сердце каждого, как сверхдуша. Сейчас мы поговорим о очень сложном вопросе, касаемом Нитянанды. Бессердечные личности все время норовят оспорить Нитянанда Татву. Они заявляют, что Нитянанда был Саньяси, и он не мог жениться. Пишут тама Но по желанию горы и я выступил против их заявлений. Эти личности строят большие храмы, но, как мы знаем, к примеру, у Шиагорак Шардас Махараджа большого храма не было. У него был маленький баджан-кутир. Можно, можно строить огромные храмы, но это также может быть проделками майя. Она лишь ждет возможности, чтобы обмануть нас, подыскивает подходящую возможность, чтобы сделать это. Кто может доказать, что он получает милости Гуру и Вашнаву? Это доказывает поведение, настроение преданного. Итак, вся бесконеч, бесчисленная пратиштха находится у лотосных стоп Нитянанда Баларама. Вы читали значение этого киртана? Его написал народ Андастакор а Нитай Чарана Татвия. Абсолютная истина ⁇ это лотосные стопы индианды. Когда человек получает саньясу, а он like повторяет эту мантру. Heart, Те, кто поместили лотосные стопы Нитянанды в свое сердце, мы so, like преподаем к их лотосным стопам. Итак, мы должны обсудить важные вещи, касаемые Лилы Нитянанды. Прежде всего, все вы слышали, что Нитянанда ⁇ Аватхут. Что? Кто такой Аватхут? Это тот, чье деяние понять невозможно. Чье деяние понять? Невозможно, чье поведение. Так же, как, к примеру, поведение Вапши Бабаджи Махараджи. Иногда он поступал очень странно. Можно подумать, что он сумасшедший. Поведение Вадхута очень странное. И обычные люди не могут понять поступки. Таких личностей. Поэтому Вашнама говорят, что лучше нам не ходить к ним. Потому что если мы увидим что-то экстраординарное, не сможем понять этого, и это будет оскорблением, из-за которого мы пойдем. А Нитянанда был Аватхута Саньяси. В Шриман Бхагава там Бхагаванщик Кришна говорит Уддава Махараджа, они об а отход а вот за пределами правил и предписаний. Для них их уже не существует. К примеру, мы не можем имитировать деяния Парамахамса Гурудева. Казалось бы, он смотрит на Арати. но на самом деле в его сердце Арати постоянно происходит. Деяния в отхода понять Нитянанда невозможно. Прабу, Почему Нитянанда пробу? Придя в Нивади Патхаму, сломал свою данду и командовал. Кувшин для воды, который носит с собой саньяси, и выбросил, выбросил в Ганго. Это крайне странный поступок. Что мог он назначать? Точнее, Гауранга выбросил в Гангу данду и командалу, командалу нитянанда so, Прабху. Гауранга <решит> Махапрабху является высшим Danda среди ачарьев. <решит> Таким образом он показывает нам, что ему не нужно никакой данды. Ведь он pure, выше, чем сандяси. Нитянанда правил Баларам с незапамятных времен служит Кришне. Служит, служит полностью, полностью посвятив себя Господу, в Его сердце. Нет, ты. Нет не пылинки грязи, то есть не частицы грязи. Повсюду его сердце. То есть его сердце полностью наполнено гаурангой. Он постоянно занят служением ему. Пандит Хотя с внешней точки зрения мы не можем сказать, что Шривас Пандит был саньяси. Или Вишнуприя Деви. Но в действительности они были таковыми. Ведь что такое, кто такой саньяси? Каково значение саньяса? Шат плюс ньяс. Что в переводе означает «наша атма, то, кем мы в действительности являемся, наша душа, предлагается Бхагавану». То есть мы, принимая саньясу, предлагаем нашу душу Господу. Наша душа вечно, вечна, вечна. И мы навеки навсегда предлагаем ее служению на служение Бхагавану. И это говорит о том, что у нас не должно больше остаться никаких материальных желаний. Таково истинное значение саньяса. Поэтому Гауранга Махапрабху говорит Гита, говорит Кришна. Кришна говорит в Гите. Арджуна, знаешь, кто такой саньяси? Хочу тебе рассказать об этом в двух словах. Это тот, у кого нет желаний и нет врагов. Это тот, кто является вечным саньяси, у кого нет посторонних желаний. Нет желаний, кроме служения Кришне. Это тот, кто видит весь мир, связанным с Бхагаваном. Кришна говорит Лудавен. Саньясиа относится yes. ко всему миру как к своим детям жителя материального мира. Милость Саньяси переполняет его. И поэтому он бежит за всеми. За всеми. Дети мои, я хочу помочь вам. Но мы, мы убегаем от милости Гурупада Падмой. Мы не готовы принять его помощь. This is our So, in infinity world, wherever, whatever resting in the lotus Be careful. So, when going to throw this chanda, broken and in the water, that means Когда it is the approval of Данда, Нитьянанда и Ковандаву были выброшены в Гангу, Абрес, это говорит о том, что 20, 22, 24, сам Гауранга 24, провозглашает а, Нитьянанду в Мастер то есть тем, кто выше, в чем саньясе. Если бы Нинтинанда не было в отходе, почему бы он, 23-летний юноша, стал бы пить грудное молоко Малине? Она говорила впоследствии, у меня не было никакого молока, но когда я увидела Нинтинанду, молоко появилось. Гауранга Махапрабху проявил в Ясапуджу, явил Лилу в Ясапуджу, для того, чтобы обучить нас тому, как необходимо почитать Гуру. Он сказал Шривасу, на следующую Пурниму я хочу провести в Ясапуджу. Он спросил Янанду, где хочешь, чтобы провели твою пуджу, пуджу тебе в Яса пуджу. Он сказал, там, в доме Шриваса. Шривас, все подготовил. Собрались преданные, которые совершали Санкиртану, а Шривас Пандит исполнял обязанности священника, то есть пандита того, кто, воз... кто повторял мантры. Твоя hey, oh, no, like like like you know? Во не этого обидеть мне, был похож на пьяного. Он взял, взял гирлянду. Гавранга сказал ему, чтобы тот повесил эту гирлянду на Бессадева. Но Гавранга ходил из стороны в сторону, и в конце концов повесил ее на гаурангу Вьясапуджа вечна. Она не была начата горангой. Даже в обществе Маевади ее проводят. Но это лицемерная Весапудра. Поскольку у них нет желания следовать в ясе. Eternally present. Our worship is eternally present. So this way, worship. Nith Gauranga Maako wanted to show this way the glorification of Nithanan the Rotaspeed Vasis. By Nith Goranga Maako wanted to deliver. Gauranga Maako wanted to deliver. Jagaima dae. Goranga Makaprabhu. Because. Освободил Джагая Мадая, потому что он тем самым хотел провозгласить славу Нитянанды. Демоны Джигай Мадай напали на Нитянанду. В гневе Гауранга хотел отомстить за него, но когда... Гуранга выпустил чакру. Не надо. Взмолился. Прабху, ты обещал, что в эту аватару ты не прибегнешь к оружию. Пожалуйста. Ты хочешь освободить меня тем самым? даже Я же уже освобожден. Поэтому лучше освободи их. «Только если ты сделаешь это, я пойму, что ты самая милостивая инкарнация Господа». И тогда Гауранга был вынужден освободить Джагай Мадая. В этом и особенность Гауранги. Весь мир отверг Джагай Мадая, весь мир презирал их. Но Гауранга пролил на них свою милость благодаря Нитянанде. Итак, Нитянанда заботится о падших, он, он так переживает за нас, за падшие души этого мира. То же самое говорит Кришна, да, сковорожга с вами. Кто может освободить? души, кроме so, Нинтянанды. Это пишет Кришндасский Ураджга с вами. Но в настоящий момент мы видим, что многие гауран. подвергают критике Нинтянанду so и Гаурангу. You know, you not read Popat Popat Вы знаете, Бакта Мал? не запретил читать это произведение. Это сборник статей о славе преданных, но про Гаурангу и Нитьянанду написали всякую чушь, и ерунду, который был издан в Бомбее, Прабхупад запретил читать это, потому, потому что was very, very, and into was a, Впоследствии, Нитянанда Прабу сломал данду Гуранге Махапрабу и выбросил данву. по пути в нелачала находится река. Именно в нее Нитянанда выбросил данду, сломанную на три части, и командал Махапрабху. Почему он сделал это? Он сделал это, несмотря на то, что Махапрабху приказал ему присматривать за ней, пока Махапрабху принимает омовение. В это время он начал разговаривать с Дандой. «Глупая ты, Данда, я ношу своего, своего господина Махапрабху в сердце, а он вынужден носить тебя». И тогда он сломал ее на три части. Почему Три части. Кайман вакья, то есть тело, ум и речь. Тем самым Тиананда указывает нам, что необходимо предаться Господу телом, умом и речью. Это значение три данды. Сахаджи утверждает, что в Викале не может быть саньяса, нельзя ее принимать. Но в действительности в Шастра говорится о карма-саньясе, но не о бхакти-саньясе. Ведь Мадай вендра -пури ишвара пурипат все они были саньясе. Мадай Вячарья принял эка-данду, одну данду. Но впоследствии наша гура-варга учит нас, что, принимая саньясу, с внешней точки зрения кажется, что эка данда но в ней содержатся три, три данды, которые символизируют собой тело, умереть при помощи которых преданный обещает саньяси, обещает служить Господу. Сломав Данду, Махапрабху Нитянанда доказал всем, что, показал всем, что это сам Господь, ему ни к чему Данда. После того, как Махапрабху принял саньясу, он сказал, зачем, какой смысл в моей саньясе? Конечная цель саньясы ⁇ это Кришна Према. Но Кришна Према, сказал Махапрабху, это моя собственность. Так зачем мне принимать? К чему мне саньяса? И впоследствии Нитянанда сломал его данду, поэтому он не сделал никакой ошибки. Получив саньясу, Махапрабху прибыл в Пуршоттамадхаму в сопровождении Нитиананды, проболгадат Харпандита. И на протяжении 12 лет он являл, проявлял према Пхаву. Исключительное, поразительное чувство. Он бросался в океан. Никто не мог успокоить его. Во время Санкиртны он бросался на землю так, что его... То есть он, он подпрыгивал и падал на землю, и из этого его ноги и руки могли переломаться. Нтинанада Прабху пристально следил за ним, чтобы подхватить его. Нитянанда и Махапрабху, Гауранга Махапрабху обсуждали между собой то, что было недоступно для других. В уединении они вели сокровенные разговоры. О чем они говорили? Мы можем понять. Нитянада. Нитянада. Как я уже говорил, Нитянанды является вечным санньяси. А отход саньяси не проявляют каких-то внешних признаков саньясы. Имеется в виду, что их саньяса находится в сердце, пребывает в сердце. Впоследствии Интянанда Прабу оставил саньясу и принял решение жениться. Но каждый поступок Нитянанды происходит с разрешения Гауранги Махапрабху. Ведь без его одобрения Гаура... Нитянанда никогда не сделает, чтобы то ни было. То есть все, что делал Нитянанда, было с разрешения Махапрабху. И это не знают. Потому что не могут общаться близко с обычными людьми. многие хотят близкого общения со мной, но я не позволяю этому произойти. Но гриховство может общаться с кем угодно. А в санесе это запрещено. Конечно, мы знаем, что такие грихастки, как Шривас Пандир, являются саньяси по-настоящему. Но в то же время он мог легко общаться с кем угодно. Таким образом, это было затеей Махапрабу, поскольку, оставив саньясу, Нитянада смог. Проповедовать всем и каждому. В читании Бхагаваддии сказано, что еще до получения саньяса Гауранга Махапрабху сказал, You can give the pramphala fruits, pram fruits to everybody. Without a Gauranga Mahapur speaking, Chaitanya no churdi, You can open. Where? When you can, where you can get, you know, when Mahapuram going to, you know, make one, you know, mango tree in Godroom. And Prabhu... ah, okay. uh, name of the place is Amgata создал манговое дерево, целый сад манговых деревьев. Посадил семечку ко, кость, кость манго, и в тот же момент выросло огромное манговое дерево с бесчисленными плодами манго. Он накормил имя всех преданных и <связывая> и Именно там и тогда Махапрабху пробовал строил манговый пир. В Навады-Палиле Махапрабху возложил особые, особые обязанности на нитянанду. Он сказал, «Према — твоя собственность. Ты можешь раздавать ее всем, кому угодно». Он позволил ему воспевать Святое Имя повсюду и давать тем самым харинам всеми каждому. А вечером Нитянанда должен был приходить к Махапрабху и докладывать ему, вместе с Харидастакуром, докладывать, как прошел день. Итак, мы... нет у нас права критиковать Нитянанда Прабху. Мы не можем делать этого. И глупо думать, что раз Ниттананда Прабху женился, я тоже могу жениться, будучи саньяси. Когда Абадут Саньяси то есть Нитянанда принял саньясу и совершал паломничество. Но когда он встретился с Махапрабху, он принял решение, что тогда он может оставить саньясу, поскольку он уже достиг конечную цель, достиг к... Кришна-премум. Нитянанда Прабху был во Вриндаване и играл с мальчиками-пастушками. И вдруг он осознал, что его Прабху, мой Господь, он пришел. Ведь она дарила очень, очень сложна для понимания. Чтобы ее понять, необходимо следовать чистым преданным. В противном случае мы не примем ее, не поймем ее правильно. Когда Шивананда Сэна отправились в Пурушотта Макшетру, чтобы встретиться с Гаурангой, На четыре месяца каждый 4 месяца год месяца. Uh, преданные приходили в Поршота Макшатраму you know? и проводили их вместе с Махапрабу. You know? Вы знаете, четыре месяца Чатурмасия. Чатур you know? да. Чатур Период дождей. Полный энтузиазма. Преданные шли пешком. Пуршота Мадхаму и достигали ее на Саяна и Кадыша, на начало Чатурмаси. Каждый год. Преданные приходили к Махапрабху. Шел Нитянанда, шли все преданные. В Арисе есть одно место, куда Шивананда Сена, а, то есть в процессе... Шивананда Сена зашел в какую-то деревню, в, в Арисе, чтобы собрать пожертвования когда все все преданные остановились на отдых. И между тем Нитьянанда закричала, где Шивананда, я так голоден, почему он не устроил просад, пусть его сына... сын, сыновья умрут. Когда жена Шив... Шивананда услышала это проклятие, она зарыдала. И после того, как Шавананда вернулся, насобирав бикшу, он увидел плачущую жену, та рассказала, а в отход проклял всех наших сыновей насмерть. смерть. Сэнна начал смеяться. «Ты сумасшедший! Что ты плачешь? Если все мои сыновья умрут по проклятию Нитьянанды, они достигнут лотосных стоп Бхагавана. Насколько долго они являются нашими сыновьями, твоими сыновьями? Они же душат, живат мы. Но если эти все мои сыновья умрут от проклятия Нитянанды, все они достигнут галока Вриндаваны. О чем же ты плачешь? Жена сказала, иди и подойди к Нитянанды. Он очень, он очень, очень разгневан. Но Нитянанды не может быть разгневан. Когда Шивананда подошел к Нитянанде, Нитянанда пнул его в грудь. Шивананда обнял лотосный стопы и возликовал. Сегодня самый удачливый день начал танцевать. А что бы сделали вы, если бы кто-то вас ударил, разве вы начали бы танцевать от счастья? Нет, вы бы плакали. Ага. Шивананда танцевал. Сейчас, stamp. я сегодня stamp. я получил ah. штамп oh. штамп милости is oh, <laughs> А Суканда, племянник Шванда Сене, увидев это, разозлился. «Мой дядя, такой, такой важный, такой значим, такая значимая личность, такая возвышенная личность. Как-нибудь надо посмел пнуть его? Я больше не останусь здесь ни на секунду, я ухожу». Итак, Суканда, разозлившись, ушел. «С чего это? Почему это?» Он ударил моего дядю. Он не понял, что на самом деле произошло. Когда он пришел к, ни... к Гауранге, он зашел в Гамбиру и Гауранга был как раз дома. Гауранга сказал, Говинда, пришел в Суканту, он очень-очень злой. Накорми его просадом. То есть он еще до того, как Суканта зашел, прекрасно знал все это. То есть Итак, все поступки, все деяния Нитянанды крайне сложно понять. В читании Багавате сказано, что однажды разбойники решили похитить, похитить украшение Нитянанды. Они хотели убить его и ограбить. Они были вооружены ножами и поджидали ночью, посреди ночи Нитянанду. Когда Нитянанду уснул, они подумали подходящий момент убить его и забрать все. Но когда они подошли к нему, перед ними возникли огромные фигуры стражников, будто бы в Свойкунтхе. Они были настолько сильными, крупными. Они же бьют нас, прикончат как, как крыс. Четыре-пять таких стражников предстало перед ними. И кто-то между тем пожаловался Гауранге. Почему это не Тянанда, Он вроде как саньяси носит золотые украшения, ведь это запрещено. На это Махапрабху сказал, это не украшение, это вида Бхакти, это девять проявлений Бхакти, девять составляющих Бхакти. Они эти украшения не... не украшают Нитянанду, а это он украшает их. Так, по желанию. Махапрабху Нитьянанда женился на Аджанава И в Но глупцы не понимают этого поступка. Вся гауранга, вся Нитьянандалила, лила превосходна, удивительна, от начала до конца. Вриндавандастакур махашая, который является въясадевой, гауралилы, Практически всю свою книгу, все читание Бхагавату прославляет Нитянанду. Поскольку он был учеником Нитянанды, Гауранга никогда никому не давал посвящений, инициаций. Кто-то утверждает, что Санатанга с вами является учеником Гауранги. То есть он получил инициацию, но это не так. Он получил инициацию, увидев вача с поте. Итак, Гуранга никогда не давал инициации, поскольку это не является обязанностью Бхагавану. Это то, что должен делать Ачарья. По глупости люди заявляют, что мы, наша сампрадая произошла от Гауранги Махапрабху соответственно, мы не имеем никакой связи с Мадавачарией, но это неправильно. Многие видели, видят недостатки, видят uh, якобы неправильное поведение Нитянанды, но если кто-то осмелится критиковать его, будет жестоко наказан. Итак, пожелания, по милости Нитянанда мы сможем обрести лотосные стопы Гауранги. You can В соответствии с нашей преданностью Нинанде мы сможем понять славу Гауранге. И уже благодаря этому, благодаря, в соответствии с преданностью лотосным стопам горанги, мы сможем осознать, кто есть Тарадхарани. То есть, в соответствии с нашей преданностью, мы поймем положение Махапрабху, а в соответствии с преданностью Махапрабху мы осознаем, кто из радхарани Мы не сможем обрести Гаурангу без Нитянанда Поэтому саньяса мантра. Поэтому саньяси повторяют эту мантру. Примером этого служит история с Рагунада с Госвами. Он постоянно хотел обрести лотосные стопы Гауранги. То есть он хотел получить их даршан. Но каждый раз ничего не выходило, он не мог отыскать Гаурангу. «Его родители женили его на девушке, подобной ангелу». Say, Абшара So, wife is like looking like so, and appliances can be compared the of Indra. А богатство... Father is just Father... можно сравнить только с and богатствами Индра. Тем не менее, э, все это не могло привлечь Рагунатха, и он хотел получить даршан в лотосных стоп в А родители не знали, что делать с ним. Тогда мать предложила связать их, связать сына, связать Рагунатху. Но отец сказал, это глупость, он... Его жена подобна псаре, а роскошь, в которой он живет, можно сравнить лишь с богатствами Индры. Так что веревки какие-то смог, как смогут исправить его, как смогут изменить ситуацию. Как могут остановить его какие-то веревки? Тот, кто познал славу Гауранге, его же не сможет остановить ничто. Ничто не сможет остановить такую личность. Того, кто увидел славу Гауранги Махапрабху. Он разорвет все оковы и бросится к стопам Гауранги. Пока вы не постигли, что есть лотосные стопы Гауранге, вы еще вас еще сдерживают оковы этого мира. Но как только вы постигнете их славу, Ничто не сможет остановить вас. Точно так же, как это было в жизни с Гангамата Такурани. Она отбросила все. И как сумасшедшая гналась, к Госп... бежала к Господу. И нечто подобное произошло с Мирабай. Если мы понимаем истинное богатство лотосных стоп Кришны, Then you can throw everything. Мы отбросим все. Откажемся от всего. Гуру, like like Гуру и вайшнавы ищет того, кто сможет принять богатство их сердца. Как Ишвара Пурипад получил, пере, перенял все богатство сердца Мадхавендра Пурипада. Он был достойным учеником. И такого достойного ученика ищет каждый подлинный ачарья, подлинный саду. Но крайне редко можно встретить и такую и личность, если обискать, обойти весь мир, едва ли одного, одного можно сейчас, одного найдешь, кто является подлинным последователем Прабхупады, нашей Гуру Варги. То есть в действительности представитель, подлинный ученик не отличается от своего гуру. Он является настоящим представителем своего духовного учителя, потому что в сердце подлинного ученика пребывает гуру, гуру Итак, представитель, настоящий представитель Гурупада Падмы, таковым может быть лишь тот, кто не отличен от него. То же самое можем наблюдать в жизни Шивананды Прабху. Расикананда Прабху отлич... был не отличен от Шьямананды. Ни малейшей разницы не существовало. А Рамачандра Кавирадж был не отличен от своего духовного учителя Шрениваса Ачария. В свою очередь, Шринева был не отличен от духовного учителя, своего духовного учителя Гапалабата Гасвами или Джива Гасвамипада. Но в настоящее время господствует неправильная концепция того, что можно назнач... Ачарию можно назначить. Обмануть можно весь мир, но не so Прабхупада, не подлинного Вайшнау. Лишь взглянув на человека, Прабхупад понимает, что, что в ее сердце. What happens? What happens? Crying and crying. And I'm, I am unable to. I am. I am just unable to get the lotus feet of Prabhu. When Nithyanandamurthy went to and to Panihanti, you know the doichira usta, card and you know chipi chira usta, you know. You don't know. Are doichira usta? You don't know. You have very smart. Вы знаете, место, где произошла лила с, с дахи, с пиром. Место, где был устроен пир с дахичиром Махоцов. Арагонат Махапрабху. Отправил Рагнат Дасагасвами домой, когда тот хотел оставить все и быть с ним. Не сходи с ума, возвращайся домой. Со временем Кришна все устроит в твоей жизни не нужно не нужно погружаться в ложное отречение принимай все и задействую в служении Господу. Отречение — это не то, что нужно показывать всем. Отречение — это то, что приходит само собой. Итак, Махапрабху сказал Рагунатху, «Не нужно обезьяньево отречения. Принимай все, как Махапрасад. А если ты будешь жить таким образом, очень скоро в твоей жизни появится возможность и твое желание исполнится. И впоследствии Махапрабху устроил пир. Он обратился к своим родителям и попросил о средствах для проведения пира в честь Гауранги и Интианады. Родители послали много денег. Кто-то закричал, Рагунат идет, Махапрабху Сказал, ты вор. «Я так долго тебя не видел». Ты... То есть ты так долго не приходил ко мне, ты не давал возможности мне увидеть тебя, и сегодня я накажу тебя. Твоим наказанием станет устроить огромный пир. И Махапрабху закупил огромное количество чиры, плющенного риса и дахи йогурта. Он сказал, «Арагунатхи, очень скоро ты сможешь, ты обретешь возможность достичь лотосный стопа Гауранги», это сказал Нитянанда Прабу. Нитянанда Прабу предсказал все. «Очень скоро». Очень скоро ты сможешь принять, Махапрабху примет тебя и благодаря Саруп ты сможешь служить Махапрабху. Он предсказал все в точности, как это и произошло. Почему Гауранга не смог пролить милость напрямую на Рагунатха? Потому что таковы правила, мы получаем милость через Гуру. То есть милость к милость читания Махапрабху, пришла к Рагунатхе через Сварубгасая, через его духовного учителя. То есть когда Рагунатх пришел напрямую к Махапрабху, тот отверг его, но когда он обратился к Нитьянанде, он смог обрести желаемое. На этом мы должны остановиться. So, Время вышло. я хотел бы поговорить очень важный слога. Очень важный, но сегодня я не знаю времени. Это очень важная штука, о которой я хотел поговорить сегодня. Мне говорится, совсем недавно, во время Харикадхи, тут 40-50 шакалов кричали, вз, выли. Если бы вы оказались там, они бы съели вас. Съели это ваше тело. Но вы в этом же теле чувствуете себя очень... То есть очень гордитесь им, чувствуете себя Раманой. То есть мы гордимся этим грязным телом. Но пока у нас... Пока эта гордость присуща нам, как мы достигнем лотосной стопы Нитянанды, Нитянанды катался в пыли, Из-то титу к сева из-то